После некоторого перерыва продолжаем лекции по электроразведке, низкочастотной электроразведке переменным током. Вот. Значит, у нас по порядку лекция 3. Лекция 3. По теме электроразведки переменным током. Значит, мы с вами закончили, что мы рассмотрим, мы сказали, что нельзя при использовании естественных электромагнитных полей нельзя отдельно использовать значит, электрические и магнитные поля. Вот. Нужно, во-первых, в частотную область их э, изучать. Первое, то есть нужно переходить в частотную область. И второе, что нужно э, отдельные компоненты поля они зависят как интенсивности первичного источника, его расположения и так далее. Вот. А нужно брать некоторые отношения, компоненты, поля, которые будут независимы уже от источника и будут нести информацию только о геологии среды. Значит, Это называется передаточные функции, такие отношения. Значит, Самая простая передаточная функция, о которой мы с вами говорили, импеданс, скалярный импеданс. равно отношению ортогональных компонент электрического магнитного поля с точностью до знака можно взять эту пару x Y или y X. и мы получим значит этот скалярный импеданс значит скалярный импеданс он Действует для. Его можно использовать для разрезов, для разрезов, в которых сопротивление меняется с глубиной. То есть, то есть если мы введем декартовую систему координат, x, y, z, то Значит, нужно, чтобы разрез не менялся по горизонтали, а менялся только по вертикали. Тогда мы можем использовать скалярный импеданс. И в этом случае у нас отношение ортогональ... одной пары ортогональных компонентов равно отношению другой пары ортогональных компонент электрического магнитного с точностью до знака. Значит, скалярный импеданс нам определяет связь двух пар. Значит, ЕХ от омега это будет Z от омега hy от омега EY от омега будет равняться минус z от омега на hx от омега. Теперь обобщением скалярного импеданса. На случай, если геоэлектрический разрез меняется по горизонтали. А именно этот интерес. На практике, конечно, именно значит, эта ситуация нас интересует. Обобщением скалярного импеданса является. Тензор импеданса. тензор импеданса. обозначает Z-атомика. То есть, значит, это случай 1D, скалярный импеданс. Z-атомика это для 2D, 3D. 2D, 3D. Ситуация, то есть, когда есть и по X в случае 2X. Значит, на случай, если гелектрический раз меняется по горизонтали, это, значит, тензор импеданса. Тензор импеданса, он уже, если, значит, скалярный импеданс, это... Одно комплексное число, у которого есть действительно мнимая часть, или там, модули фазы. Мы с вами говорили, модуль импеданса скалярного отражает соотношение между амплитудами гармонических колебаний электрического и магнитного поля. Фаза скалярного импеданса это связь между сдвиг фаз между электрическим и магнитным полем, вот, то Значит, ну все это, как рассматривается, импеданс как комплексное число, у которого есть либо модуль фазы, либо действительно минимальная часть. Тензор импеданса это уже 4, 4 числа. 4 комплексных числа, ну тоже зависящих от частоты. Z, x, x Zxy, y, y, y 4 комплексных числа. Значит, они дают связь в неоднородных средах между значит, как бы вектор, горизонтальный вектор электрического поля, как он, связан с, значит, вторая страница, как он связан с горизонтальным вектором магнитного поля. То есть идея в том, что если у нас в 1D ситуации у нас связи между компонентами поля, только ортогональные компоненты поля электрического магнитного между собой связаны, то в, в, в 2D, в 3D случае у нас уже, получается, связаны не только ортогональные, но и параллельные компоненты поля связаны. Таким образом, ех равняется ZXX HX плюс, естественно, все это частотной области мы с вами говорим, вот тут все омега, омега, омега. Тут я уже омега буду опускать. Значит, ZXY на HY, y x на HX, плюс y на HY. То есть это естественное обобщение. То есть если мы... Обобщение того, что мы имели дело в случае 1D, в 1D мы просто получаем x, вот этот zxx равняется 0, Значит, получается тут как бы 0 на hx, плюс zxy равняется вот этот скалярный импеданс, z на hy. Ну, извиняюсь, не из EX, почему я из Z написал. ех да. EY тут равняется, значит, вот этот ZYX, это наш скалярный импеданс со знаком минус, то есть минус ZHY, извиняюсь, HX, HX значит, плюс 0, на HY, вот что мы имеем, как бы, ситуация, когда, значит, в 1D, мы, значит, просто этот скалярный импеданс вырожденный становится, тензор импеданс становится вырожденным, он превращается в 1D случай. случае, тут у нас 0, 0, тут скалярный импеданс, тут минус скалярный импеданс. Вот, и Значит, да, еще сразу про тензор импеданса. Значит, надо вот такие термины. Вот эти компоненты X, Y, которые в, как раз в случае слоистой среды, в случае 1D, они отличны от нуля, они называются основными компонентами тензора импеданса. Вот, а z xx z y y вспомогательные компоненты вот значит таким образом значит тендер импеданция это естественное обобщение скалярного импеданса на случае горизонтально-неоднородных сред, когда связи уже не только между ортогональными, но и между параллельными компонентами возникают в горизонтально-неоднородных средах. Теперь следующий компонент. Что мы вообще имеем в горизонтально-неоднородной среде? В горизонтально-неоднородной среде у нас, значит, кроме, значит вот у нас так с вами, EX, EY мы уже видели, HX, HY, но еще появляется вертикальный компонент HZ. Для нее тоже нужно как бы передачное, она тоже линейно связана. Какое тут предлагается передачная функция? Предлагается связь HZ, компонента HZ, с горизонтальными компонентами магнитного поля. W, значит, вот эта передачная, называется матрица Визе Паркинсона. Ну как, значит, WZX на HX плюс WZY на HY. Естественно, это все в омега-области, опять-таки. Тут везде надо писать от омега. Ну, вот. Значит, вот это называется матрица Визе Паркинсона. Матрица Визе-Паркинсона значит, значит, Визе — это линейная связь вертикальные компоненты магнитного поля с горизонтальными компонентами магнитного поля. Значит, естественно, что мы должны тензор импеданции, который связывает горизонтальное поле Е с горизонтальным магнитным полем H, нужно дополнять еще в горизонтальных неоднородных средах матрицы Визе паркинсона которая связывает HZ с горизонтальными компонентами HX, HY. Вот. Значит, надо интересно отметить, что часто матрицу Визе паркинсона представляют в виде вектора. Вектор Визе – это удобно для графического представления этой матрицы. Это значит как вот, W представляется как вектор WZX на орт x плюс WZY на орт y. Вот, значит графически как значит, на плоскости мы рисуем вектора и интересно что они отправлены если есть область проводящая область зона пониженного вот это я рисую в области так скажем это x, это y, в, в плане я рисую область повышенного, область пониженного сопротивления, область проводящих, ну, проводящих пород, то матрица Визе, э, вектора Визе Паркинсона будет смотреть от этой области в каждой точке, если его нарисовать, вот в каждой точке среды, значит э, матрица, то есть вектор визе Паркинсона, который представляется в таком виде, который отражает вот эти вот связи между горизонтальной, вертикальной магнитного магнитно-полигоризонтально-магнитно-графическим виде, можно представить в виде векторов, которые оказывают, что они смотрят от проводников, от проводников к изоляторам. Вот Если проводящая область, они идут в каждой точке, будут смотреть от проводника. Вот, теперь... Значит, технология измерения естественно-электромагнитного поля МТ-поля подразумевает как правило, измерение в некоторых точках на профиле или на площади и плюс часто ставится неподвижная точка, вот это называется полевые точки, полевые точки, которые, значит, а вот есть еще одна некоторая точка, базовая точка. точка. Зачем это делается? Значит, вот наличие базовой точки, что позволяет? Первое. А. Помогает бороться, помогает. бороться с помехами, которые не укладываются в модель плоской волны. То есть, если в полевой точке какие-то вариации прошли, но их нету, этих полей не видно в базовой точке, то это явно не укладывается в модель плоской волны. Да, кстати, базовую точку старается в область низких помех. В область, где нет помех. Нет помех. Значит, ставится базовая точка и вот на какой-то площади проводится измерение. То есть, зачем он нужна? Помогает бороться с помехами, которые не укладываются в модель плоской волны. Помехи — это поля, которые не соответствуют, не соответствуют модели плоской волны. Вот. А B позволяет дополнить передаточные функции. Ну, так, скажем, получить Новые передаточные функции. Значит, если мы с вами рассмотрели связи пока, вот в каждой точке полевой связь между вот этими компонентами EX, EY, HX, HY, HZ. В каждой точке, внутри одной точки. Связь между различными компонентами, линейные связи между компонентами поля. Это импеданс, скалерный, э, скалерный импеданс, тензор импеданса, матрица Визе-Паркинсона. То если у нас есть стационарная базовая точка, то мы можем находить еще связи между полями в полевой точке и полями в базовой точке. Например, причем тут уже можно между электрическими в полевой, электрическими в базовой. Магнитными в полевой, магнитными в базовой. Значит, какой тут, значит... Э, Теорический тензор, теорический тензор. Связь между электрическими полями в полевой. Значит, x в полевой, Y в полевой. Связана линейными коэффициентами с x в базовой точке плюс Y в базовой точке. Значит... Значит, e, y e, x в базовой точке плюс t y, y y в базовой точке. Значит, вот это, вот эти коэффициенты тоже, поскольку это все комплексная амплитуда, соответственно, вот эти коэффициенты линейной связи, они тоже это комплексные числа, образующие такую матрицу теорического тензора. эти четыре числа комплексных, это связь между электрическим полем в полевой точке и электрическим точке, полями в базовой точке. Значит, если у нас одномерная, то есть ситуация, когда у нас ро от z, ро от z 1d, да, 1d ситуация, то у нас в этом случае теорический тензор будет выглядеть таким образом, значит, у нас будет вот эти… Компонент. Вот тут главными компонентами уже являются, вот в теорическом тензоре, будет TXX, TYY. -y. Это главные компоненты. компоненты. А TXY, TYX вспомогательные. вспомогательные компоненты. Значит, в случае одномерно будут главные будут равны единицы, а вот эти будут, вспомогательные будут равны нулю. Так будет выглядеть, потому что если поле не меняется, то есть по горизонтали, то получается у нас ех связано с ех с коэффициентом 1, все время ех одно и то же. По, по. Значит, тут 1 и от Y никак не зависит. Y значит, связано с этим, Y в, базовой, в полевой и в базовой точке связано с Y, и от X никак не зависит. Вот так, так выглядят теоретические тензоры в 1 d случае. Значит, это связь между значит, электрическими полями в полевой и в базовой точке. Кстати, сказать, вот на этих, на скалярный импеданс, тензор импеданса и... Значит, матрица Визе Паркинсона – это те, то, что изучается в методах МТЗ. Это вот в методах МТЗ именно эти используются передачные функции. Вот теорические тензор это метод теорических токов, метод ТТ, теорических токов. Очень широкое применение было где-то в, ну, где в 60-х годах прошлого века. В 60-х годах 20 -го века очень активно использовался. В, ну, может быть, даже в 50-х, 60-х, 70-х, ну, наиболее в 60-х Очень большие площади были покрыты этим методом теоретических токов. В том числе у нас в стране, в СССР проводились Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Якутия. Все это было покрыто методом теоретических токов и были получены интересные, ну как бы районирование, выявлены крупные геологические структуры в том числе в Западной Сибири там многие то что сейчас известные месторождения нефти и газа они были приурочены к антиклиналям которые э, методом ТТ были выявлены вот значит дальше смотрите значит том у нас будет и последняя как бы передачная функция это наоборот связь горизонтально значит Теорический тензоры — это связь горизонтальных электрических и магнитных, электрических компонентов базовой и, в полевой и в базовой точке. А вот магнитный тензор это значит метод магнитовритационного профилирования. Магнитовритационного профилирование это связь значит, между значит, компонентами. Значит, это тоже. Четыре комплексных числа. Связь между магнитным полем в полевой точке и магнитным полем в базовой точке. страницам. Так, значит, вот, собственно, те передаточные функции, которые мы в, в магнит, в, значит, МТ-методы, МТ-методы, передаточные функции. Функции. Все это, конечно, еще раз зависит от частоты, импеданс, скалярный импеданс, тензор импеданса, Значит, матрица Визе Паркинсона, теорический тензор, горизонтальный магнитный тензор. Так, да, кстати, я не назвал его, это горизонтальный магнитный тензор. Да, это теорический тензор. Так, значит, вот те передачные функции, с которыми мы с вами имеем дело в магнит теорических методах. Значит, да, таким образом, значит, идеи магнит метода, идеи МТ-метода, измеряем поле. Измеряем магнитные поля, электрические магнитные поля во временной области. Переходим в частотную область. И потом переходим к передаточным функциям. Передаточные функции. тензором педанса. Матрица Визе-Паркинсона, теорический тензор, магнитный тензор. Вот, Значит, вот идея магнит теорических методов. Отдельные компоненты поля, их рассматривать нет смысла, нужно рассматривать именно передачные функции, поскольку в них мы уходим от амплитуды первичного поля, от амплитуды, от расстояния до источника и так далее. Теперь значит, мы значит, сейчас пойдем значит, будем значит, следующий раздел у нас важный. Это значит, решение прямых задач для Методы МТЗ. Последовательность будет такая. Значит, повторим. А. Однородное по Мы его в прошлом семестре рассматривали, но повторим, потому что от него будет толчок горизонтально-своистая среда. ГСС. Горизонтально-своистая горизонтально, -горизонтально среда. Значит, речь идет о 1Д. 1D, 1Д-задача. 1D Значит, тут ρ, вообще, константа в однородном полупространстве. Тут 1d, то есть это ρ от z. И v, значит, 2d, 2d, mt поле в 2d, mt в 2d случае. Ну и, и значит, обобщение, g, обобщение... на 3D, тех подходов, которые мы на 2D. Вот последовательность наших действий в области решения прямых задач. Начнем значит, с однородного полупространства. Решение задач для однородного полупространства. Значит, решение прямой задачи для поля плоской волны. Слово волны я беру в кавычках, то есть речь идет об однородном внешнем поле для однородного полупространства. Значит, постановка задачи, то есть мы рассматриваем поля в частотной области, то есть на частоте омега. Система координат такая с вами, значит, x, y, Z вниз. Ро константа. Здесь констант земли, ну воздух всегда у нас с вами изолятор. Сопротивление воздуха стремится к бесконечности. Вот есть первичное поле, которое не меняется по горизонтали. Р наш геоэлектрический разрез тоже не меняется по горизонтали. Значит, следовательно, вот выпишем, когда выписываем первых два уравнения максимум, ротор H, сигма е, e. ну, естественно я пишу в квази стационарном приближении, пренебрегая токами смещения, первое уравнение Максвелла выглядит таким образом, значит в частотной области, второе уравнение Максвелла выглядит таким образом. То давайте сразу магнитную проницаемость будем считать равной магнитной проницаемости вакуума. Вот как выглядят первые два уравнения максимум. Теперь, значит, смотрите, что у нас в этих уравнениях мы можем все... Производ... Значит, что такое ротор? Давайте ротор напишем. Ротор, значит, ротор H D H Z разделить по, по D, Y минус D H, Y по D Z на Орд X плюс кто-то кашляет х... плюс м, D hx минус dhz по dx на орд y плюс dh Pdx минус dh. Pdy на z равняется Значит, первое уравнение, да, значит, ех на ОРТ X плюс σEY на ОРТ Y плюс ез на ОРТ Z. Вот как в координатном виде выглядит первое уравнение максимум. Что мы можем сказать? Что, смотрите, наш... В нашей задаче ни первичное поле по горизонтали не меняется, ни разрез по горизонтали не меняется. Очевидно, что и полное поле тоже не меняется ни по x, ни по y. Значит, соответственно, все производные в это значит все, что касается производной d, то есть d по dx равняется нулю, и d по dy тоже равняется нулю. Следовательно, тут у нас равно нулю, тут равно нулю. И тут оба угу равна 0. Значит, таким образом у нас остается, значит, если мы по покоординатно, э, то есть при орте х, посмотрим, что у нас слева и что у нас справа. Значит, слева у нас минус dh, y по dz приорти x, а справа сигма е икс. Значит, приорти x dh x по dz сигма е И тут у нас все приорти z, слева у нас все 0, а справа Сигма ЕЗ. Вот, вот как выглядит первое уравнение максимума э, в случае, э, когда у нас полупространство возбуждается плоской волной. Теперь второе уравнение можно аналогичные процедуры сделать, и мы придем к тому, что значит минус y по dz равняется И омега нулевое h x, значит, D, e, y по dz равняется и омега нулевое h y и слева ноль, справа и омега нулевое h z. Вот то, что значит, это то, что мы получили из первого, из первого уравнения максимума, из второго. Значит, первый вывод, значит, в случае в однородном полупространстве у нас EZ равняется нулю, HZ равняется нулю. Кстати, аналогично мы тоже самое, когда пойдем в свойствую среду, то вот тут начало будет точно такой же, э, такие же э, все эти то, что у нас хоть в полупространстве, хоть в своей среде, всегда у нас поле не меняется по горизонтали, поэтому вот это вот упрощение, которое мы с вами сделали, взяли производные по x и по y равным нулю, это применимо точно так же и для горизонтальной своей среды. Значит, вот вывод, первый. Первый вывод такой. Второй вывод, смотрите, что у нас оказывается, что, значит, если мы возьмем ну, пронумеруем, скажем, оставшиеся там первый, второй, третий, четвертый, то, смотрите, в первом входит EXHY и стоп, стоп, стоп, стоп, Тут мы где-то ошиблись, да, вот тут вот. Угу. И во втором, и в четвертый входит, значит, в значит, это второй вывод, давайте второй, в первый и четвертый входит EX и HY. В второй и третье уравнение входит y и HX. То есть у нас поле распадается на две пары. Одна пара вот такая, другая пара вот такая. Они как бы живут независимой жизнью друг от друга. Вот. То есть мы распадаемся на две пары. Вот, теперь дальше, значит, третий вывод. Давайте посмотрим, а какие уравнения, каким уравнением, ну, допустим, мы возьмем дальше, чтобы нам ну, покомпактнее все было, возьмем значит, пару EXHY. EXHY. И давайте посмотрим, каким дифференциальным уравнением удовлетворяет И H. -Y. Угу. Отдельно, потому что мы пока мы имеем систему отдельно. Давайте для x отдельно для H. -Y. Ну, давайте для x отдельно. Значит, это Значит, у нас мы рассмотрим, значит, первое, значит, первое, ну, например, значит, мы из ну, четвертого, из четвертого, из четвертого уравнения мы выписываем, что H -Y равняется единицы разделить на и омега нулевое dx по dz подставляя подставляя в первое уравнение Я, давайте вот сюда значит из четвертого мы выписали выражение для y и подставляем вместо сюда вот это вот выражение для HY. Значит, получается значит, минус d по dz h, y, значит, единица и омега нулевое dx по dz равняется sigma x. Значит, ну, значит, вот это выражение не зависит от z, мы можем из-под знака дифференцирования вынести. Минус единица и омега. Вот вторая производная, EX по DZ, равняется сигме e, EX. Давайте перенесем все в левую сторону, домножим, домножим на минус и омега нулевой и получим следующее. Вторая производная, EX по Z, значит, плюс и... E, Омега мю нулевое сигма равняется нулю. Вот такое дифференциальное уравнение. Если мы вспомним, что мы с вами уже вводили понятие k квадрат, который равняется минус и омега мю нулевое сигма, то мы здесь имеем дифференциальное уравнение следующее. Смотрите, теперь вспомним, что мы с вами записывали уравнение Гельмгольца. Из телеграфного уравнения получали уравнение Гельмгольца. Получили уравнение гольца в котором, значит, в опусиан в общем случае это был опусиан Е минус К квадрат Е, это в частотной области, естественно, все в частотной области равняется нулю. Вот, смотрите, мы только что получили частные случаи, мы таким образом, таким образом, мы получили 1D-вариант уравнения Гельмгольца. Действительно, значит, смотрите, значит, что такое плюс Это вторая производная E, в данном случае вектор E по dx, Плюс вторая производная вектора Е по dy, плюс вторая производная вектора Е по ДЗ. Минус К квадрат. Е, ТУ, е, нулю. Вот. Мы же с вами договорились, что в нашей задаче производные эти равны по горизонтали. Следовательно, мы имеем раз, два, и вот мы приходим к одномерному, то есть то, что мы из, получили вот из этих выкладок, это мы могли прямо из на уравнение, приравняя вторые производные нулю, значит, получить, извиняюсь, ДЗ, да? вторая Рай. производная по z, значит, минус k квадрат y равняется нуле. Кстати, напомним, что мы договорились, что k квадрат равняется минус и омега нулевой сигма, и при этом значит, выбираем такое k, у которого действительно часть k больше нуля. То есть на комплексной плоскости выбираем вот это значение корня. Который находится в минус 45 градусов. Тут кава нас с вами вот в этом месте находится. Так, значит, давайте про магнитное поле посмотрим. А что с магнитным полем? Сколько? Значит, магнитное поле такой вариант, значит, у нас с вами. Значит, тут мы подстановку делаем. Сейчас так вспомним. Значит, мы делаем, значит, из значит у нас то есть для HY мы получили значит получим уравнение для HY значит из первого из первого уравнения нашей системы значит EX равняется единиц на сигма а минус 1 ДХУ по ДЗ. Подставляем 4 Д по ДЗ. ЕХ это минус 1 на сигма ДХУ по ДЗ равняется и омега нулевой HY. Значит, ну, поскольку у нас сигма-константа, в пределах полупространства мы можем вынести из-под знака производной, получается вторая производная DHY по DZ, тут минус единица на сигма, равняется и, то есть и омега ну HY. Переносим все в правую часть, домножаем на минус сигма, получаем вторая производная HY по вертикали минус, а, то есть плюс и омега мё нулевое сигма, HY равняется нулю. Опять-таки, это не что иное, как К-квадрат. Вторая производная HY по вертикали, то есть минус, извиняюсь, минус как квадрат Минус k квадрат, hу равняется нулю. То же самое 1d уравнение Гельмгольца. 1d уравнение Гельмгольца. То есть электрическое магнитное поле удовлетворяет одним и тем же уравнением. Получили одномерное уравнение.